У меня коллега по работе делает себе татуировки, у нее их очень много. Половина тела протатуирована, и она хочет дальше их делать. Не могли бы вы прокомментировать, почему люди делают себе татуировки? Ну, Тема эта достаточно очень древняя и идет из, еще из допотопных до времен. Татуировка в архаическом смысле – это печать, знак принадлежности к какому-то роду, племени или какой-то кастовой системе. Так, чтобы человек, который тебя видит по этой татуировке, сразу мог определить, кто ты. Впоследствии это трансформировалось уже в виде рыцарских гербов, стандартов, с которыми они выходили на ристалище, чтобы сразу было понятно, кто напротив, напротив тебя стоит. Сейчас татуирование собственного тела является, скажем так, обязательным в очень жестко-традиционной криминальной среде. И все, весь опыт и вся история развития татуировок как раз помогает нам сделать вывод о том, что татуировки являются печатью для самого человека и для окружающих, как ему кажется, которые определяют его в каком-то определенном социальном статусе. Как бы считается, что если это нанесено на тело, то это уже не изменится. То есть это такая подсознательная тяга к стабильности. Человек, который татуирует свое тело, накладывает на себя некие печати обозначения. Возможно, он сам не осознает, зачем он это делает. Возможно, он просто подвергается моде. Но мода, потомок традиции и последыш традиции, она всегда несет за собой некий смысл, как любая традиция, тоже несет за собой некий смысл утвердиться в статусе, хоть в каком-нибудь хотя бы в собственных глазах, но лучше еще в глазах окружающих. Мода просто показывает о том, что это социально приемлемо, что это не является чем-то маргинальным. Да? Например, раньше, еще там лет 30-50 назад, наличие татуировок выдавало в человеке того, кто побывал в местах заключения. И люди, которые не планировали туда попадать еще раз, как правило, прикладывали максим, максимум усилий, чтобы свести эти татуировки, потому что в цивильном, цивилизованном обществе э, их наличие считалось неприличным. А сейчас все наоборот. У нас иногда журналисты э, с телевизионных и даже федеральных каналов позволяют себе в своих текстах применять уголовную лексику, что уже говорить о, о простых смертных. Поэтому... Здесь чисто подсознательное желание стабильности и фиксации себя в определенной конкультурной среде как свой. То есть это такая демонстрация того, что я свой. Кому ваша коллега пытается это показать? Ну, здесь, наверное, надо за ней понаблюдать или напрямую спросить. И что, собственно говоря, она пытается этим отобразить и самое главное для кого?